С одной стороны, понятное дело, я старался не буду покупать это, да? Ну, так все говорят, там на ютубе механики. Я говорю, так механики с вас денег хотят просто поиметь и все. Да. Ну, что сейчас, сейчас, сейчас. ну пробег меня вот очень радует. 23, мне интересно, по какому да, кругу. Вот. по брали да? А можно нескромный скромный вопрос? Почем брали да. его? А ПТС дубликат, да? Нет. Угу. Выдан замен ПТС вот, выданного Владимира Ну это там что-то было. Ну не важно, я имею в виду, что это не, не, не таможен имеется в виду. Давно он у вас? Начало сезона. Ну, последний запись, смотрите. Еще я не дошел до Где тут? Вот, заполнено, да, следующий владелец будет полного ПТС брать. Да. Так, полная птс -ка. Ну, мне еще говорила женщина там в ГАИ, а что вы, говорит, птс у вас. Мест уже малый, старенький. А -а -а. Сделали бы новый, я специально стал с собой. Чтобы... А, новый птс в смысле? Да, чтобы у человека было... Понимание, да? Понимание, да, что вот он оригинальный, потому что, ну... Ну, это как бы не оригинальный, он уже выданный ГАИ, поэтому... МВД МРО. Ну, я имею в виду, что это тот самый, который был вот с ним. Я а понял. Не... Что-то там еще. Ты чужденец, А вы, Антон, да? Извиняюсь. Нет, это... А, извиняюсь. Здесь, да? А, вижу. Иван Николаевич, да? Вот, угу. берем. Окрасили а вы? Нет. Ну, вы так и взяли, да? Я практически ничего не делал? Я только а. какие колхозные элементы взял. А, например? Слайдеры здесь были в виде болтов таких, угу. вот такого диаметра. Угу. Что еще? Я просто почему-то грешным делом подумал, что здесь просто пластик от другого мотоцикла стоит. Нет, нет. Слайдеров нет, а дырки есть. Потом были, значит, выход был. Какая-то дикая тич изготовленная из-за то бразерца и А, даже так? Бывает так, да? Умеют. да бывает все что угодно. 2, Комбайнеры. 2H, так. H... Да вы просто сфотографируйте, да и все. Да мне сейчас просто сверить 2АH2FC765765. Все правильно. Седло тут какое-то было от прапора на Маньяк лошадиного, uh -huh. стекло там какое-то, черт знает, ну, вот, это, все это, я, я поменял, 35Е, Сц 35Е, 76, 75, все сходится на удивление. Ну, сколько владельцев, там же непонятно, что они делали, Нет. они смогли мотор поменять, правильно, теоретически? Не я же проверял вот ну, ну, что-то у меня было обязательно надо было чтобы он поставился а, -а, -а. Вот. а что брать хотите объясню историю. это было взято в качестве донора mm. у меня точно такой же только ну, разожился на меня, mm -hmm. И потом подумав прикинув, я понял что это не, не, ну, не рентабельно mm. делать моторциклов один потому ну что, да. что потому что то что от него останется я потом буду продавать годами это да я решил его обратно отыграть то есть у вас получается один мотоцикл такой же стоит да точно такой сброс валяется у друга вроде. валяется пол, пол мотоцикла а. да, я сложился ну то есть так и не сделали ничего не, да? не я ничего сделать не стал просто для того чтобы его собрать сейчас во-первых гараж нанять а нормальный гараж от 8 рублей в месяц угу. ну и потом вот допустим, мотор я продал легко да угу. и рано документы продал а все остальное будет лежать годами. А нас никому не надо. Это да. да. У вас карбовый тоже, да? Да. Я имею в виду не этот, а тот. Да. Наверное, да. рано еще. Давайте я посмотрю сначала. Или вы торопитесь? И... Не подскажете, у вас, вы когда брали, какой пробег был? На нем? Да. Ну, да я проехал за, за это летом, но я не знаю, Давайте посмотрим на работу раз съездил лето вроде летное было такое прикольное вроде теплое в чем дело во-первых имеется еще один момент тот мой мотоцикл там тотал и его там в один мотор вложен больше ста тысяч то есть это просто нового мотоцикла здесь я сел сначала цель имел я заменил этот самый Потом, значит, вот ну, у меня это все отпескостроено покрашено. Значит, э, все алюминиевые детали отпускастроены, покрашены порошком. Uh -huh. Какие-то сайтные стихи. Вот я на этом еду и понимаю, что это не мой мотоцикл, но неинтересно. Uh -huh. О, вот. может считать это чем угодно, но мне вот. Не-не-не, может... я просто слушаю, вы рассказываете я слушаю. Интересно мнение людей. Ну и там потом какие-то приоритеты еще начались, нас забеременелось. Угу. машину получил. в общем, он просто не стоял. И да. началось, я понял. Да, потом я сюда, приехал. так, проявлено ездил, там, магазин. Пластик весь оригинальный, это для меня то, что принципиально, потому что я съездил, посмотрел два мотоцикла. у одного из них был полный ну, секс, ну, конечно, он, иногда должен, человек, он указал в объявлении, да? А -а -а. Ну, приехал, посмотрел на это и уехал. У меня он был принципиальный. Там, игровка, все это ну я понял, да, себе же если ставить как донора, конечно. Да, да, я, я, я принципиально никакого колхоза не чувствую. Ну вот этот как бы все равно был, да? Не ну, без да. него. Ну да, но мне же ну, вот те вещи, которые вам говорю, они, нет, они были не принципиальны. Мне главное было что, чтобы здесь было живое все, что было мне заменить. То есть вилка оба радиатора, приборная панель, весь пластик практически. И чтобы пластик был оригинальный. Uh -huh. Ремонтированный или не ремонтирован, это не важно. Ну да. Я когда его покупал, я его весь перелопатил, да, снимал? Да, Снимали. я весь пластик угу. и убил тон, Я с владельцем специально договорился, что если у вас такая, такой момент не стоит, я просто не приеду смотрю. Угу. Ну, парень оказался очень обвиняемый. я там быстро его снять, переболтал смотрел. А можно есть скромный вопрос? Между нами, так скажем, почем брали вы? Да Никакой тайны тут нет, 240. Что продаете дешевле? Что ж дешевле продаете? Ну я продал с него там что-то. Вот это а. двухэтажное стекло, а кофр у меня остался. Двухэтажное стекло. Будет, двухэтажное стекло надо будет запомнить. И мыра, да. Дабл бабл и козырек, который. Козырев? Я понял. Я хотел его себе оставить, поездил с ним, понял, что понимаю Угу Ну, не продал. Как раз минус, это все, и получается та сумма, которую у меня То есть у меня, у меня нет. Я не барыж. Угу. Я же не против, нет, просто ну, как бы, люди, например, там, почем купил, зато продал, если тем более не катался ну, как правило, там, либо чуть-чуть дешевле, да, но у вас, насколько я помню, цена 180, да? 195. А, 195, ну, как бы, все равно меньше, чем, меньше, да. чем ну, правда, вы приобрели, ну, я так понимаю, на карбовый не очень, да, так, интерес, спрос, сколько у вас звонков примерно Чтобы было? понять не иметь, ну, за это время, я не знаю, немного, Тут, может быть, 10. Ага. Народ у нас не любит карбы, хотя я не знаю почему, мне очень нравится. Мне тоже. Я карбаму арбам Там все, все это простое, как автомат вкладки. Ну да, если правильно настроено один раз, и все, да. и за ним надо лазить. Если сам не умеешь, найти хороший специалист. Ну, многие же говорят как? Многие говорят, что а, типа что их надо настраивать, синхронизировать каждый год, я говорю, чего? Что я вам это сказал? Ну, так все говорят, там на ютубе механики. Я говорю, так механики с вождения хотят просто поймите. Ко мне приезжает, а муж мне скроют, я зачем? А что там не так? Нет, все хорошо, вот ну, а кровь, крови, зачем? Он говорит, я хочу тебе денег заплатить, я не хочу тебе делать, потому что там все нормально. Смысл какой глубокий. Я был тот пленной. У меня нет, один нет, человек, в котором я сказал, что если ты много даже ездишь, угу. один раз в два сезона. Ну это это. Я это если много, много ездить, Это реально. Можно. Я залез один раз в мотоцикл, когда а, себе. Сибири 401 первый в ТЭК, 2001 что ли год или второй, mm -hmm. а у него пробег там что-то уже, ну на нем лично катал 6 лет, у него пробег там что-то уже под 35, я только клапанами настроил, может корбы тронуть, я говорю, ну, зачем, есть проблема, нет, я залез, никто не лазил, вообще никто, первый после японца был я. За тысяч, тысяч не катал. Нет, у него 35 тысяч пробег был, ага. на Сибихе. То есть он за, за 6 лет даже меньше 35 тысяч. Ну, по сути, да. <fibers> То есть я к тому, что он uh, за 6 лет, вот, видимо, как, он владеет, пять 5 или 6 лет. Uh -huh. Я к тому, что он вот не делал каждый год. Он просто ко мне приехал. это а давай сделаем а зачем? Ну давай, говорит, сделаем. У меня был сезон, мне 15 на есть, никто не считает, как много. <связonto> <связonto> <связonto> <связonto> но, нет, немного. Я сезон, самый мой большой сезон был 27. Это было в Ростове-на-Дону, я катался тупо по городу и за одну в область выезжал, у меня прав не было. <связ> В начале марта сел и в конце декабря сел. То есть, я с ним вообще не славен. У меня была ситуация, я жил э, на, на станции Микробомодедовска, uh -huh. работал в Суши. Uh -huh. То есть я, я стабильно в день проезжал 100 км. Uh -huh. Туда обратно на работу. Вот на том как раз. Ну я, да, я понял. А там получилось закатать, да? Да. Это вот до, всех, до, до капремонта. В uh -huh. тот -то момент, как я решил вот, вылетать. А тут продали, распродали уже, да, мотоцикл? Да. Нет, я буду устанавливать. А будете, да, все такие? Конечно, конечно. Я его не продам никогда. Ну это то есть это любимчик, да? Ну конечно. Там один удесять мне двигатель восстанавливал, ну то есть как мы просто так, вот, собственные своими пальчиками. Я такой логотипа такого еще не встречал, Петр. Тут его царапал. Я первый это вижу Не встречал еще. На оригинальной фаре на царапах Петр. Класс. Кто-то Так, грузиков нет. Дайтона с подогревом, да, стоит, да, с подогревом. Подогревом. Подогревом. Вообще квадроцикл, насколько я помню. Нет, без грузиков. Это было все? Универсально. Все это было, да. Ну, пробег меня вот очень радует. 23 минуты, по какому кругу. По этому поводу вот хотел сказать, Федор, мы до сих пор периодическое общание. Да, предыдущий, да, uh -huh. Он сказал, что значит предыдущий владелец, который мотоцикл продал, uh -huh. он сказал, что, честно признался, что приборка не родная, он расскажился, был приборка. Мне интересно, сколько это именно приборка по кругу прошла. Потому что это приборка на. До, 20, до 98 -го года, да, получается, эти типа, приборки стояли. Mm -hmm. До 99-го. 99 да. И mm -hmm. потом пошла уже с, с электронным таблом, который. Да, да, да так, о, как может ну, такой мотоцикл проехать mm -hmm. вообще-то? С тех времен я имею в виду. Ну да, это только чудо. Mm -hmm. Кстати. Не, бывают но, моменты, когда они стоят где-то в Японии очень долго. В этом, в этом сезоне чудо я видел, я такой не видел никогда. Mm -hmm. Приехал человек как раз менять вот этот вот. Банки. Угу. Вот эта вот банка еще чуть-чуть поцарапана, но это моя угу. А вот та банка, обратите внимание на состояние банки Ну я вижу, да, что она прям Вот такой почти... был весь, весь мотоцикл Почти целочная, Я да. говорю, чувак, ты где его взял? Угу. Он говорит, Ребят, привезли ребята привезли мотоциклами торгуют Ну да Я никогда не видел, как бы вот он стоял, у меня было ощущение, что он просто стоял ну, Прям целлофан, прям да? Прям дома, вот рядом с квартире Домашнего, кабинетного хранения, да Да, и я смотрю, уже какие-то там эти китайские грибы поставили. Грибцы, а, да, да. Вот этот выхлоп кошмарный у меня взял. Угу. Знаете, даже в какой-то момент хотел ему сказать, чувак, угу. езжай это отсюда. Не ну можешь да, да, понять. да. Но я потом вижу, Можно попросить, я просто с камерой на, на централку его поставил. Он невменяемый. Не... Ну, Спасибо. А там царапка есть, да, небольшая? А, ну да, тут есть. А чем? Ну, здесь. Вы просто сказали, что одна труба, другая труба. Ну да, это вот, я небольшая на есть. месте его ранил. Около нулевая, так скажем. Да, и что-то там попало. Мне так нравится, когда он рассказывает, что там прям вот, знаете, тесно. А он говорит, это да не было падения. Я говорю, как бы, Это не падение. Вы видели говорит, падение? Я говорю, в смысле, я видел падение. Я говорю, ну это что? Он говорит, это говорит, он от кирпичи, там стенка, я говорю, Вы что мне тут, бурак, что ли? Может, там еще красный цвет еще от кирпича остался? Я говорю, что у меня? Такую чушь замаложить, это скорость там бывает, бывает. Ну, здесь реально скорость там ну, 10-15 максимум да, была да, А там у него скорость ну реально была 40 То есть на 40 разложиться это проехать метров 10 точно Да Ну как бы я же тоже не, не, не вчера там. Один раз на том своем упал Это была спальня. никакой не пыль, не грязь. Вот вон э, скорость была максимум 45 где-то ага. Мотоцикл от меня улетел вперед метров на 30 Да Как шайба хм. Потому что он скользит хорошо а лекарно скользит лучше чем на резине и цепочку еще вообще как бы да уже по-хорошему она... через тысяч пять поменять будет что да, вроде бы в смазанном состоянии не лязгает не я к тому что не потянула подтяжек нет она просто уже заканчивается натяжка да, да? Да, уже. там еще буквально миллиметров 5 натяжки есть поэтому тысячи две три точно отходит может и 5 как Здесь, есть а вот еще что забыл Важный тот момент, чтобы ты реально но как правильно говоря, верить uh -huh. uh, владелец говорил, ну я даже вот просто по маслу метил, uh -huh. мы тоже видим, да, что она да. менялась да, свежая маска uh, в конце прошлого сезона было ТО сделано значит было заменено маслом двигателя uh -huh. и обслуживаем вилку uh -huh. то есть управляющиеся, пыльники, сальник. а, полностью, да? да? это о предыдущем владельцем, так понимаю? да, он, ага. он мне это сказал, я ну, просто сказал да, бом... я понял, Бомоги понял бумаги у него не остались бумаги это дело такое ну так-то да, сальник выглядит не совсем старым, хотя тут его пытались ковырять, что-то не пойму. Они, может быть, пыльники оставили? Масленка есть небольшая, вот она. Угу. Ну, может быть, они каким нибудь там каи поставили? Ну, хрен знает. Они не, не оригиналы, они. Вот вы мне скажите, вы вот катались на дроздах, так скажем, да? Какой глубокий смысл в АБС? Вот. Я просто к тому, что мне говорят, а я хочу себе там какой-то есть Пан Европа, что ли, он, он идет, получается, с СБС и с АБС тоже. Я говорю, а зачем? Смысл искать конкретно с АБС, если СБС уже и так работает. Здесь... Дроздной слушайте, ребята, они ставят дрозда АБС. Они с спан ставят, да? Они же их, их не было, да, особо не было. Они их делали с компонентами от, от голды. А, понял. Ну, это просто ебанутые чуваки, совсем там один инженер от Бога. На всю голову я понял. Да, я да. его лично знаю. Ну, там действительно парень очень талантливо. <связывающие> <связывающие> Если он координатный станок себе сделал сам. Обалдеть. Вот. а второй просто такой финтай, у него ну, тоже вот, не отмерть всего. Ага. В принципе, я не знаю, почему. Ну, я тоже сколько раз с людьми спорю, мне доказывают, вот АБС, да, и, что вы на него молитесь, вы сначала научитесь без него тормозить, да, да. а потом уже катайтесь, потому что вы без него не научились, вы научились АБС сели на знакомого мотоцикла и уехали в стол, потому что вы не знаете, как тормозить правильно. Да. Это случайно просто такая может быть, а и таких случаев так полно. Я Чтоб я... заблокировать переднее колесо, я уже не знаю, что сделать. Ну колеса как бы под замену, резина под, под замену. Диски под замену здесь идут. Вот они уже в трешке. Да, Передняя Да то, что новая, она понятна, старая в смысле. По да, по возрасту она ей не уже не плохо. Она не уже не 15 года, это данная, просто быстро. А, диски под замену. Туда диски под замену. Задние тоже. Так все в оригинале, но какого-то жести я тут не вижу, хотя можно тут, конечно, под пыль, что если что-то увидеть. Радиатор Хотите помыть. Не снять пластик, я, не буду. я понял, нет, радиатор помыть. Просто человек хочет приобрести у него с бюджетом немножко трудности, поэтому я просто так на камеру говорю. Ну, состояние вообще надо бы его хорошенько отмыть, то есть вы вообще в идеале закатить его зимой домой и прям сидеть натирать его. Вот, по пробегу, я думаю, здесь сотка точно есть. Я почему-то так думаю. Вы как опытный человек скажите, что вы думаете. Да. Поскольку... Ну, по крайней мере, у приборки слышу. Вот вот... Вы не против? Пацак, я... да -да -да -да. можно нажать. Чуть-чуть Давно говорили, да? Там бензина мало. Там этот э, крантика нету, там, там вакуум не есть, да? да, Сейчас пустим угу. У меня прикурилка если что есть. Да, у меня вон машин был шага. Нет, у меня прикурилка вот рядом. Ага. А там все в оригинале. Сигналка. На сигналку Стерлайн В62 я видел. А, какой v -62? Это V62, да, правда. Ну какая-то, я не знаю. Это предыдущая, да, с V62 последним. Или V7, ну скорее всего v 62. Так, там все в оригинале везде стэнли написано. Пластик. Тут, конечно же, красился, тут уже ничего не увидишь, никаких надписей. Ну он чувствуется по вот, Ну он мягенький, по, да, по, он по, не по, очень. Да. да. Сейчас пластики намного тоньше идут. То есть, вообще такой пластик, что слезы. Бывает, смотришь в Китая», а в оригинал», непонятно. Мяу. У... Ну вот он, мягенький, абсолютно. Человек, человека, мастерская-то вот своя. Угу. И вот у него там механика. Да, он угу. а, на Сибирь. Угу. Последний. Угу. Господи, я... Я посмотрел на этот мотоцикл, думаю, не. Крышка крашеная. Я правильно вам так выбрал. Угу. Вот это для меня загадка. То есть, они потеряли все эти болты. Угу. Здесь был еще разный стоит, я уже купил в предмарке из ржавейки, mm -hmm. чтобы одинаково были поставили. Mm -hmm. А там все разные были, да? Зачем нужно было красить крышку, я не знаю. Бак вроде не красится. Ну то есть э, не с портлевого. Вот он. Ну, mm -hmm. Вот. Даже здесь чуть-чуть есть. А здесь прям много. Mm -hmm. Здесь нет. Вот буквально на углах. Вот здесь на углах и вверх, вот так вот. И яйцами вроде не заезжали. так. чтобы не мучить аккумулятор но под замену аккумулятор фигня полно он особенно на хондах убивает этот реле зарядки кстати, уже, не стоит. уже, значит, убили такой, таким аккумулятором. Да и на ИФ-4, а такая же фигня. Да там на многих. Да, да, на, на Сузуках постоянно, потому что они располагали его раньше, вообще непонятно где, вот за двигателем. Да, вот тут вот. вот, вот, вот, вот он стоит. Нет, а на, на Сузуках он вообще прям за двигателем. Весь поток горячего воздуха, все на нее идет. И она не успевает остывать. Можно вас попросить документы убрать, Даша? Может она сама, Ролюха-то греется, а нет. Ну тогда да. Особенно, когда аккумулятор неисправный. Это я купил уже в конце сезона. Ну, mm -hmm. то есть, ну, недавно, да? Да, я с одной стороны, понятное дело, я хороший не буду покупать. Ну да, да на, есть, на продажу. С другой да. стороны, человеку с двух аккумулятором хоть продать мотоцикл, да. ну как? Давайте это, попробуем. Как-то это не по-людски. Бензин. Вот, вот сейчас попробую. Давайте вот так. Ну да, видимо, подловки не успели набрать еще. Чуть-чуть дожмите вот. его. Детонация. Да, бензин говно, детонация идет. Сколько вам примерно стоит уже. Да месяц 20 -то точно. Это здесь в гараже. Угу. А на улице там все, видите, не, ну я их не заводили точно. -то. Не заводил. Ну, месяца два получается. Да. да. Нет, не, все, нормально, запустились все. Все запустились. Я сейчас стрен померяю. Тут этот хрен все померяю, там волокно. Как это, стекловолокно? Это стеклоткань-то сраная. Тут ни хрена не померяю, блядь. Да. Да, да. они заделали. Да, да, да. Я там сейчас ни хрена не померю. Как да, Ну так вроде все включились, не троих. Можно поворотники подтыкают. Моргалку можно. Mm? Моргалку. А я даже не знаю, она, по-моему, Ну пульчик мягенький. Так, подсоски подберем. Не хочет он без подсоски. Ну мне кажется там оборота прибавить надо. А, В принципе все нормально все было. В принципе собой нормально. А, я понял. А может здесь накрутил? Не? хотя здесь тепло да влага есть сейчас он прогреется потом сейчас то ли парить то ли дымит Уже, уже лучше. Ну, да, оборотов мало. Это оборотов а, мало. Я думал, это пожарка сработает. Я думаю оборотов прибавить чуть, -чуть надо. Где? она только стою видеть. А, вот он. Мне кажется, кто-нибудь крупнул, наверное. Объективно по мотору, я вот как со своим сравниваю. Я особо ничего не чувствую. Да это мотор надо еще умудриться убить. Ну, да, да. ну это только дураку, можно, конечно. Если нормально ухаживать, то. Первый, да, первый, да, да. На стенке раковина глубиной миллиметра три. Ой, нет, не три, конечно, три метра. Но... Со Соткина, три сотки, наверное. Ну, короче, прям вот очень глубокая угу. раковина и размера вот. Сколько? Ага. Откуда она? -то? Это может быть, а, именно как будто выжженная или камушек может какой-то попал? Ну, внутри в цилиндре? Почему нет? Через воздушный фильтр. Может, они фильтр не меняли? У меня, мой батарейск предположил что он может быть хлебнул воды и когда стоял вот так вот, вот, вот а, ну, поджавело чуть, -чуть проржавело <связывая> пана подсокивают немножко Шумов пока никаких не слышат А можете перегазовать чуть-чуть? А плавненько А еще раз. Так, лапанацы котят первую цилиндр. Тут подстроить надо. Так, да, тут нас доаккуратнее. А вы натяжитель он... меняли, да? М? Натяжитель меняли здесь. Да. Находите с той стороны. Да. А это что? Мать перемена. Я уже думаю, может, я дурак. Просто, но этот и не меняли, он пока может Да, да Новый оригинальный Я вижу, да Это пол-крепления Вот этот? Да, это я поставил ага. Здесь стоял длинный, на котором стояло чудо-чудное И как это сейчас все бывает, гуси там резьбу, они сорвали эти диоды Соответственно, Соответственно, я... Гайку, да, вот, и... Соответственно я туда гайку да, А можно попросить выжать сцепление? Спасибо Каких-то шумов я не слышу. А можно перегазовать? И еще разок. Но с этой стороны вообще ничего не цакатит. Цекатит первую цилиндр. Клапана? Прям цокотит, да, там пару клапанов. руки прикладывать так и аппарат все он еще если при к нему приложить руки и денег он еще будет ездить и ездить да? ну, как, лучше покупать любого поддержанного автомобиля нет ну, бывают моменты когда знаю, за, эти ну, за эти деньги да, да. можно Есть. купить 2005 -го году трос за 400 просто сел и да, поехал да, и еще 5 лет ездить Это габаритка? понятия не имею наверно говоря вот эту ну, типа габаритки простые Да, да, да. пассивная безопасность кто-то колхоз прятующих владельцы на этом месте должны быть оригинальные повороты я вижу вижу да я почему говорю видимо как пассивная безопасность как боковые боковая, боковая да, подсветка да. я вот этот вот отколупнул и, и понял что сделал зря да Но, не, нет я, я же хотел себе себе представлять я понял а тут по запояри все непонятно, да? Ну, они его просто, просто приклеивали видимо, надо склеить. Ага. Это все очищает. Не, понял. Ну что, в принципе, все понятно. Спасибо. А, бебику. Все, теперь все. Спасибо большое. Да не Забыл только проверить аккумулятор. Ну ладно, сейчас давайте быстренько проверим. Сколько он сейчас выдает и сколько выдает зарядка. Человек мне умоляется дома, если встал. Да, я вас умоляю. Его все равно под замену. Я такие аккумы сразу бы говорил ставить только на китайскую технику. Почему? Потому что они, вы вот знаете, бывает человек едет, купил новый. Вот он проходит какое-то время, там, два месяца. Пишет мне, Патрик, срочно мне нужно зарядки. Я говорю, что случилось? Ну, там ситуация. Типа, все случилось, все плохо. Я говорю, а что за аккум? Говорит, ну, аккум, аккум недавно, говорит, менял. Я говорю, выкинь свой аккум, поставь другой. Нет, нифига, он новый. Я говорю, когда? Ну, там, типа, три месяца назад. Я говорю, хорошо, вот тогда он три месяца... А что ты не показываешь, а показываешь? А что, а что, ну, что случилось? Ну, типа, купил аккум, все нормально, я ему высылаю новый аккумулятор. Нафиг ты мне высыл аккумулятор, я просил реле зарядки. Я говорю, поставь. Он ставит, у него оригинальный включается. Так. 12 что-то у нас? Контакт плохой. Контакт где-то, да. 12.30. Какой заряд шикарный. 14. Сейчас он просто севшая батарейка, поэтому он его сейчас заряжает активно, обильно, поэтому выдает 14 вибрации получается. А, у меня батарейка на этом Это я понял. Не выдерживает никакой критики. И попрыгать на подвеску. И в принципе все. Можете обратно поставить, я сейчас на нем попрыгаю. Ну то есть как бы минимум пятнашку надо будет только на диске. Резина это примерно тоже 1015. Ну это да. Я вот. просто имею ввиду, что И вот я за... понимаю, да, я просто как бы. Будто... Ну... Сейчас попрыгаю на нем. Так, ну что, подвеску пошатали. Здесь у нас мокреет. Вот мокрость. Мокрость. есть Тут у нас сухо. На том. А то у вилки сухо. Здесь есть мокреющая сторона. Посмотрим подвижку, если что-нибудь там увидим, конечно. Ни хрена я это не увижу. Это амортизаторы ходят веками. Нет, ничего я там не увижу, там заслонка стоит. Там из да. Ну это только да. Это надо будет его поднимать, вытаскивать, разбирать и так далее. Сейчас я ничего не увижу, но он работает. Задний амортизатор работает. Масло матюль 700, да? Угу. 10.40. 5.30 сколько заливали? Да, я не помню, но это легко поднять. Не, я к тому, что да. По-моему. Не, не вспомню сейчас. Ну, ну короче говоря, в него, чтобы хорошо поехать, нужно будет поменять все диски. Это, ну, пускай 20 тысяч. Замена резины примерно 15-20, в зависимости от мажорности а, и желания тормозить. Колодки, в принципе, тоже бы хорошо бы. Это у но, нас кстати, мы начитали уже 150. Я, кстати, не помню, где-то видел вообще уваленное, в смысле. А, да, передняя половинка, извиняюсь, а задние там, задние заканчиваются, да. Но Там еще процентов 20 точно есть, может, даже 30. Задняя здесь кончается в два раза быстрее, передней. Ну, потому что у них поджимают, да, там же одно да, А, нет, здесь двух, трех суппортовый, да, здесь, да. Ну, потому что здесь же СБС стоит, поэтому. Ну просто все равно верить Ну поэтому. Я сначала в первый раз, когда их менял в панику. Что за фигня, да? Как так может быстро? Задний тон бы скочился <с> переднего. Ну задний, задний, во-первых, он не такой эффективный, как передний. Соответственно, на него нагрузки больше. А там два суппорта. Еще плюс то, что она в обратку отдает. Ну, назад, Так, ну ладно, все, вопросов нет. Спасибо большое. Фоточку ему щелк. Сейчас пока буду ехать, буду ему отсылать фотки.